Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня я решил поговорить с вами о вопросе, который волнует многих, а именно стоит ли покупать AMD Ryzen 5 или 7, какие эта покупка несет плюсы и какие минусы, а также в каких случаях покупка процессоров от AMD на данный момент на 100% обоснована, а в каких от нее лучше отказаться и, скажем так, взять Intel. Итак, поехали. Перед началом видео я хочу предупредить вас, что я говорю как нынешний владелец Ryzen 7 1700, у которого рядом лежит материнская плата с i7-6700 разогнанным по шине. Так что мне в целом пофигу как на AMD, так и на Intel, ибо я могу пользоваться обеими платформами, и оба этих процессора я купил за свои деньги. Я лишь хочу, чтобы ваш выбор он не был субъективным, типа я люблю AMD, а Intel это говно, и наоборот. А Эффективным, основанным на цифрах и тех знаниях, которые есть сейчас. Ну да ладно, не суть важна, давайте решать, что стоит покупать, а что нет и в каких случаях. Первое, что вам нужно понять, это для каких задач вы будете использовать данный процессор. Если вы занимаетесь какими-то сложными вычислениями, стримингом, рендерингом видео и 3D графикой, то это одно дело. Если же вы увлекаетесь лишь играми, то это совсем другая ситуация. В этих двух совершенно разных задачах процессоры от AMD и процессоры от Intel ведут себя совершенно по-разному. Если вы занимаетесь именно 3D графикой, рендером и так далее, то тут AMD это ваш выбор на все 100, может быть даже и 200%, и на то есть несколько причин. Так например, Ryzen 7 1700 стоит примерно столько же, сколько и 7 6700, однако в задачах рендеринга, синтетический тест SignBench, он показывает результаты почти в два раза лучше, чем тот же самый 7 6700. Эти тесты я проводил на собственных процессорах, характеристики стенда вы увидите у себя на экране, что же касается второго теста, который я провел, это тест на рендеринг. Тут я рендерил видео длиной 13 минут, обычное видео с кучей переходов, наложений и смены видеоклипов. Итого опережение i7 1700 было примерно на 35%. А то же самое соотношение сохраняется и в разогнанном состоянии, то есть также 1700 сильно обгоняет i7. Итог простой, для подобных задач даже Ryzen 5 будет более хорошим вариантом, чем i 7 большинство моделей. Не беря, конечно, во внимание 6 ядерный i7 типа A6950, который стоит, как вы понимаете, просто дофига. Однако большинство из вас, как вы знаете, берет Ryzen не для рендеринга и не для стриминга, а в первую очередь для игр. И тут на самом деле все не так радужно. Да, фанаты AMD мне сейчас за что 1400 равен примерно i5-7400, а 1600 равен примерно i5-7600K, а 1700 и 1800 равны по производительности i7-7700K. Во всяком случае такие данные показывают бенчмарки и показывают тесты. Тут есть друзья только правды, но не вся она, давайте разбираться. Да, к слову, я советую смотреть буржуйские тесты, причем если вы не верите тестам, считаете, что все проплачено, то смотрите их не на каналах, где 200 тысяч плюс подписчиков, а на каналах, где подписчиков 5-10 тысяч. Если вы в этом случае уверены, что кто-то кому-то платит, то вы явно что-то не догоняете. Обычная компания дает крупному каналу процессор на обзор, и то на самом деле не всегда. Не говоря уже о какой-то проплате за сами тесты. Так допустим, Джеки с ПК Лайв со 170 тысячами подписчиков не дали на тест Ryzen 7 и он покупал его соответственно за свои деньги, мне как вы понимаете в данном случае рассчитывать в принципе не на что и я вынужден покупать данные процессоры за свои деньги, так что никакого желания пиарить одно или пиарить другое честно говоря у меня нету. Итак вернемся к нашим баранам, если мы возьмем самый простой Ryzen 1400, то да в играх он может быть равен на 5-му 7400. Однако для этого нужно, чтобы выполнялись три небольших условия. Первое, это нужно разогнать его до 4 ГГц. Второе, нужно поставить на него память выше 3 ГГц. А да, эти процессоры любят высокие частоты памяти, и с ней они работают куда быстрее. И также нужно хорошее охлаждение, ибо простым боксовым кулером в данном случае вы явно не ограничитесь. По поводу первого пункта, вынужден вас предупредить, что совсем не каждый Ryzen разгонится до 4,4,1 ГГц. Так я купил 1700 в надежде выжать из него те самые 4,1. Вначале я разогнал его на боксе до 3,8 с напряжением 1,38, но температура взлетела до 89 градусов при пределе в 95 Затем, поняв, что температуры очень высокие, я установил свой Noctua NHD14, который с разгоном должен справляться просто на ура. И вот дальше меня ждало полное разочарование. Даже подняв напряжение до 1.45, то есть до разумного максимума, написанного в спецификации, я не смог разогнать его даже до 3.9 ГГц. Нет, он загружался спокойно, но после пары минут стресс-теста сваливался в черный экран, то есть стабильности никакой не было. Причем температура за порог 85-90 градусов у меня не выходила, то есть проблема была не в перегреве. А в том, что при росте частоты после 3.8 нужно увеличивать напряжение на 0.1 вольта за каждые 100 МГц. А, то есть это очень даже много. Чтобы добиться 3.9, мне нужно было выставить напряжение примерно 1.48, что на самом деле очень-очень много. Вы сейчас скажете, но ведь куча видео есть, где гонят их до 4, 4 и 1. Да, друзья, такое возможно, однако большинство из таких видео, они вышли относительно недавно. И в них AMD сам предоставлял процессоры на обзор. И уж явно они не давали случайные процессоры из партии с хреновыми характеристиками. А также стоит отметить, что стабильный разгон, то есть разгон, при котором процессор выдерживает стресс-тесты, и так называемый скриншотный разгон, то есть разгон тупо для результата, это две большие разницы. Во втором случае, через пару десятков минут после запуска игры или какого-то сильного приложения мощного, Компьютер свалится в синий экран и счастье его разгонщика придет конец. Что же касается второго пункта про память, то здесь на самом деле все очень-очень сложно. Поскольку подобрать память для райзена на самом деле очень большая проблема. Здесь вопрос не в бренде совсем, а в чипах, которые используются при создании памяти. А именно нужна память на чипах Samsung B-Die. Да, есть модули на других чипах, которые тоже держат стабильно 3200 МГц, но пока подавляющее большинство нормального и стабильного разгона и нормальной стабильной работы было зафиксировано именно на Samsung. Основные поставщики такой памяти это марки Samsung, как ни странно, и G-Skill. Причем у g очень много модулей, где могут быть чипы как от самого Самсунга, так и от Хьюникса. И определить по маркировке это бывает невозможно. Только нужно лезть, снимать радиатор и, соответственно, смотреть. Что же до Самсунга, то найти нужные модели на самом деле сложно, потому что Samsung очень плохо представлен даже в крупных каких-то онлайн-магазинах. Например, я пытался найти модули, которые советовал купить Антоха Добрый в своих видео. Я смотрел эту маркировку и пытался найти их в местных магазинах или на компьютер Universe. На самом деле все мои поиски увенчались фиаско, то есть я такие модули не нашел. Что же касается моего личного опыта в данном случае, то мои модули на Unix, то есть кинстоновская память, 2133 МГц, даже 2600 МГц, достигнуть не смог на данной платформе, хотя по идее в других ситуациях, на других материнских платах, с другими процессорами они спокойно гонятся до частот где-то 2700-2750. В общем и в целом можно сказать, что избирательность при выборе модулей памяти на платформе am 4 с Ryzen она достигла просто своего апогея, так сказать. В итоге вы покупая Ryzen 5 1400 получаете тот же самый i5 7400, но выполняете ряд не самых простых действий и тратите несколько тысяч рублей сверху на память и охлаждение. Также вынужден вас предупредить, что не все игры на данный момент поддерживают 8 и более потоков, которые есть у Ryzen, так что не везде результаты по FPS в играх будут столь же хорошими. И вот тут мне начнут писать фанаты AMD, говорить, да ты что, будущее за многопотоком, игры будут делать под многопоток. Ребята, i7 с восьми потоками вышел в 2008 году. FX с восьми ядрами вышел в 2011 году. И тогда все в три голоса орали, что многопоток это будущее и так далее. Итог, что мы имеем в 2017, не все игры еще поддерживают эти самые восемь потоков. Не говоря уже о 12 или 16. И пока мы достигнем этого уровня, уже в 2025 году, можно будет снова менять компьютер и ставить какую-нибудь платформу, там скажем, AM5 или AM7 уже. Да и к слову о многопотоке, вот вам тест игры, которая его поддерживает. Это мой тест i7-6700, разогнанного до 4.5 и Ryzen 1700, разогнанного до 3.8. Соответственно это Battlefield 1, мультиплеер с картой 1070. И постарался выбрать более-менее схожие сцены, хоть это и трудно, как вы понимаете. Так вот тут, конечно, небольшой перевес есть у Intel. Но только потому, что память у меня работала не на 3000 МГц, а всего лишь на 2133 мегерц. Но в целом процессоры, как вы видите, ведут себя очень похоже. Однако, опять-таки, чтобы их уравнять или чтобы Ryzen вырвался вперед, нужно, чтобы он был разогнан, либо, соответственно, взять какую-то более мощную модель, которая уже разогнана. И также нужно иметь хорошую оперативную память. Что, соответственно, немного удорожает сборку на Ryzen по сравнению со сборкой на i7. Которому, соответственно, не нужна никакая мощная память и никакой сверхмощный разгон до 4.7-4.8. Хотя, в принципе, такое тоже возможно. Поэтому какие же выводы у нас на сегодня есть? Если вы не только играете, а еще и рендерите, стримите, работаете в 3D Max, то AMD это решение именно для вас. Если же вы просто геймер, то покупая AMD вы должны быть готовы, что его придется разогнать, либо взять более дорогую модель, которая уже разогнана, также потратиться на охлаждение и потратиться на оперативку. Так что, соответственно, покупать или нет, это ваше дело, это ваши деньги. Я лишь хочу, чтобы данное видео было для вас полезным, информативным, и чтобы из него вы почерпнули какую-то информацию, какие-то выводы о том, стоит ли в вашей конкретной ситуации брать Ryzen или нет. Не стоит а также хотелось бы сказать, что если вы хотите все-таки приобрести AMD Ryzen, то вы можете заглянуть на сайт Computer Universe, где покупал его соответственно я. Ссылочка на данный немецкий магазин будет в описании. Там же вы найдете код на 5 евро скидки. Возможно, там покупка для вас будет несколько дешевле, чем в вашем родном городе. Вот, собственно, и все, что хотелось бы вам сказать. Если видео вам понравилось, то жмите лайки, подписывайтесь на канал и всего самого-самого наилучшего. А с вами как всегда был Билыч, всем удачи друзья и до новых встреч!